Привет ребята, добро пожаловать на канал, прямо сейчас буду заходить по инструменту альфа, вижу то что у нас идет пробой, возможно сейчас это у нас движение продолжится Так, я еще даже толком не успел, потому что вот только-только открыл график и у нас уже прозвенел тот самый колокольчик Здесь я уже зашел в данную позицию Так, давайте все сделаю красиво, как обычно я это привыкну, потому что как-то вообще так... Хреновенько зашел в эту позицию Я просто видел, то, что к этому уровню мы уже подходили не один раз Возможно можно ждать прям хорошее движение Параллельно сразу делаю э, скриншот в группу там, где я публикую все свои сделки Если кто-то не знает, то у меня, да, есть группа Где я публикую все свои сделки Это не призыв повторять мои действия Это просто все мои сделки в режиме реального времени Вот прям я только захожу в сделку Могу иногда заранее это написать И после уже, естественно, сижу и пишу пост И куда я что захожу В данной ситуации я также вот напишу пост Альфа взял лонг на пробой уровня Вот так я и пишу То есть тут нет каких-то сигналов Это просто все мои сделки в режиме онлайн нажимаю кнопочку отправить и собственно все можно сейчас наблюдать что получится по данной ситуации Немного видно, у меня интернет подводит по альфе, никаких там супер, конечно, плотностей каких-то нет, но посмотрим, что получится. В целом-то мы уже уровень пробили, к этому уровню подходили очень много раз, проторговались хорошенько. Я думаю, стопов также собрали хорошенько, но опять же, если были бы были стопы, мы бы уже дали на них импульс, возможно, надо подкинуть немного по объему. Э, да, зашел я тут не так крупно, как можно зайти, поэтому добавлюсь еще э, буквально на одну часть, а там уже буду смотреть, да, я думаю достаточно на 6000, даже если возьмем, вообще у меня в планы взять 1-2%, то есть полтора желательно, ну то есть где-то вот с этих вот мест я бы уже начинал вот фиксироваться так, и если посмотреть по Бинансу, где это все будет, нас уже подкидывают в поддержку, как вы видите, в стакане спота, есть у нас плотность и также есть у нас, возможно, это какой-то робот стал в две стороны, пока непонятно, здесь это настоящий человек, который просто стоит в данной позиции, так, и вот вы видите, это если она доходит до... Мои первые лимитки это уже 1%. И если что, я думаю, даже там вот нас подкидывают в поддержку. Это очень хорошо в пробоях, э, когда есть вот такой вот объем. Это не робот был, это на самом деле видно какой-то человек. И возможно, он будет вкидывать по рынку. Возможно, также у нас этот объем будет реализовывать по рынку. Э, поэтому сейчас я вот думаю, вот так вот взять расставить. Эти лимиточки, как я буду фиксировать? Потому что тут непонятно, насколько может быть сильным. Плюс, если мы с вами обратим внимание на объемы, Объемы у нас также уже, ребят, неплохо так выросли. Это может говорить о том, что сейчас может быть прям реально хорошее движение. Можно, конечно, стоять намного дольше в данной позиции. Но, блин, просто очень хорошая проторговка. Еще желательно глянуть, что у нас по битку в это время. Так, переходим на биткоин. Это просто режиме реального времени. Вот смотрите, а биткоин вообще у нас находится на уровне поддержки. Очень интересная ситуация в том плане то, что биток у нас собирается то да, вот здесь. Я думаю, все видят уровень поддержки. То есть, в целом, по битку шортовая позиция, ну да, там еще, возможно, треугольник. То есть, в целом, можно было бы осматривать пробой, да. А альфа у нас наоборот идет в ломку. Ну, это очень хорошо, очень интересно. Так, по альфе можно уже закинуться сразу в стоп без убыток. И вообще, я бы, честно, фиксировал бы уже даже на одном проценте. То есть, смотрел бы, что вообще будет по этим объемам. Либо уже вот пускай бы забирала как заберет также давайте параллельно сразу открою дневник трейдера это Skype Live, это также у меня скринеры и вот этот самый дневник по которому мы сможем посмотреть все мои сделки дальше у нас инструмент растет сразу перенесу уже стоп лосс наверное до одного процента чтобы тут уже я не знаю не пересиживать хотя тоже это слишком так еще одну часть забрала и осталось буквально две части и в этой сделке, давайте, наверное, все-таки я выставлюсь. Не хотелось бы ниже 1% закрываться. Это просто такая, знаете, жлоб буду, но повезет, не повезет. Просто тут подкидывают опять же плотности в стакане спота вот на 124. И можно, конечно, стоять и намного дольше, выше именно за этими плотностями. Можно даже, наверное, попробовать так сделать. Но я не уверен, что это принесет хорошие результаты, если честно. Поэтому будем закрываться частями, а там посмотрим. Ну вот, наверное, видите, даже вот сейчас, видите, убрали со стакана спыта. Сейчас опять же подкинут. Если подкинут, все тогда окей. Вот, ее опять же подкинули. Поэтому можно попробовать переносить стоп где-то вот в это место и попробовать убрать эту а ее полностью закрыла вот ребята вот за такой вот короткий промежуток времени казалось бы да в режиме реального времени мы с вами провели одну сделочку сейчас обновляю страничку и возможно будет еще дальше движение по альфе э, смотрите просто тут убирают и опять же вкидывают по рынку то есть это все время в поддержку подставляют все время подкидываются оно выше и выше, но очень хороший пробой, очень хорошая формация. Э, в плане даже технически, то что она смотрится очень хорошо, также и смотрится... Но ну, правда вот с битком нету никакой общей корреляции, это очень тоже круто, потому что лучше находить монеты, которые не ходят за битком, потому что если ты будешь за битком стоять, ну вот смотрите, просто шикарнейшая формация. Э, я вот записывал видеоролик, отмечал этот уровень, сразу мне прозвенел э, колокольчик, да, и сразу зашел вот в эту ситуацию и грубо говоря заработал Вот тот самый уровень, к этому уровню подходили очень много раз У него бились, то есть хорошо тут накопились И смотрите, если бы я зашел здесь хорошо, это просто 2,5% можно было спокойно забрать Но, к сожалению, видите, я очень поздно зашел Давайте посмотрим эту сделку Поднику трейдера, смотрится она вот так отработали просто шикарно это ребята 90 долларов которые мы заработали вот прям с вами тут буквально за 5 минут очень крутая сделка, очень крутая ситуация проснулся, знаете, записать такой небольшой видеоролик, а тут вот сразу сел, кайфанул, сразу 90 долларов заработал, это вот просто реально кайфанул, не всегда такое получается не всегда так быстро, иногда настолько пробои бывают запильные, но сегодня вот и именно так, вот прям вообще все замечательно, поэтому как обычно Ребят, перехожу в телеграм-канал Тут какие бы у меня ни были результаты Пусть это будут хреновые результаты Пусть это будут замечательные, я буду писать То есть у меня были вот хреновые дни Если там кто-то не понимает, да, вот в прошлом году Я заканчивал очень хреново, да Но я эти все свои сделки показывал Мне было как бы немного, да, стыдновато Но, но как бы, блин, ну надо все показывать Естественно, да, ну по этой ситуации У нас все замечательно, поэтому прикрепляю Скриншот и галочку вверх Но это крутая, ребят, сделка, на самом деле крутая Отправить все, вот так вот с ребятами тоже поделился. Ну как, это я вам говорю, это опять же не сигнал, это просто... Мои сделки в жизни реального времени Вот, ребята, наверное, такой вот короткий получился у нас видеоролик Дальше у нас, кстати, эта монетка еще растет Можно было еще больше заработать Но, блин, но ну, кто знал, то что она вот так вот будет расти Я лично свое забрал, сколько я там забрал, полтора процента Но иногда ты можешь так пересидеть Казалось бы, вроде ситуации можешь заработать там 100 долларов А потом начинаешь пересиживать, ну и все И как бы вообще с теряешься Знаете, я сам по себе человек такой То, что не люблю находиться долго в сделках Есть люди, которые сидят там полдня не которые вообще около месяца в сделках сидят, я не могу просто. Вот есть для меня инвестирование, когда я закинул деньги, все, я снирился, грубо говоря, с их потерей, и просто жду, когда там что-то вырастет. Здесь же в трейдинге я люблю вот такие моментальные там 5 минут сделки, вижу, когда растет, все там, люблю фиксироваться, а вот когда сделка хотя бы идет там час-два, ну все, это для меня какой-то нервяк, я сижу, не могу себе место найти, там тот то, то иду, то подойду, короче, это не для меня. Прошлую неделю закончили хорошо, эта неделя также у нас начинается не... Плохо, плюс 89 долларов Посмотрим, что вообще будет дальше Вообще, в целом, пока двигаемся неплохо За неделю 605, вот надо как-то так уже э, Начинать, чтобы свою Прибыль, я не знаю, была не 605, а там тысяч долларов, ну пора как-то Переходить на новый этап, будем э, Как-то стараться, ребят, будем повышать Потихоньку объемы, потому что Потому что к этим объемам, с которыми я Сейчас работаю, я уже вроде как привык Но опять же понятно, когда у меня есть Такой объем, я могу заходить на весь этот объем но понятно, человеческий фактор у меня эмоции иногда срывают, это тоже я вот как бы понимаю, поэтому буду потихоньку, ребята, как-то стараться увеличивать, а пока, ребят, всем вам огромное спасибо за просмотр, надеюсь, это видео для вас было полезным, даже, знаете, без каких-либо там крутых заявок, без, я не знаю, суперактивности в стакане, можно было найти вот такую вот сделку, просто опираясь на технический анализ, просто опираясь на уровни поддержки и сопротивления, поэтому, как говорится, нет, ничего невозможного. всем, ребята, большое спасибо еще раз за просмотр, всем удачи, всем профита, всем счастья, Всем пока!